Летняя битва. До плановых технических работ 9 августа. В период ивента увеличено время перебывания в подземелье острова Неистовства с 1 часу до 2 часов. В Подземелье острова неистовства можно получить предмет сундук неистовства, позволяет получить следующий предмет из списка: магический пергамент 3 штучки, магический пергамент 5 штук, магический пергамент 10 штук. Также кристаллы до 300 штук позволяет с неким шансом получить следующие предметы. Улучшенный кристалл до 15 штук. От 5 до 15. Камень жизни. Благословенный камень. Камень духа. Благословенный камень духа. 300 кристаллов. Это охрененно. Дух. Лето. До плановых технических работ 9 августа. В период проведения ивента при охоте на монстров. По всему Адену. С определенной вероятностью выпадают предметы энергия духов. Энергия духов. и мы можем создать разные предметы. религия, энергия. Каждый день. До трех штук. Если для развития один раз в день. Сундук духа лета. Позволяет получить заряд души. 100 штук. Кристалл до 1000 штук. От 100 до 1000. Улучшенный кристалл от 10 до 50 штук. Камень жизни от 1 до 2. И камень духа от 1 до 2. Их можно крафтить ежедневно. Прикольно. Это крафтится ежедневно и руда духов бесконечное количество штук, ну это в конце ивента, когда будет подходить к концу Ивин, просто накрафтить, не забыть руды духов, фрагмент рецепта создания редкого оружия, фрагмент рецепта создания редкого доспеха, также вот видим остров неистовства, но я бы туда не ходил, ну я туда давненько то есть не ходил, но так как теперь там выпадают эти сундучки с кристаллами, за которые можно апать соски разные. На аккаунт до 3 часов можно взять. Также разоренный замок и логово Антараса. Карты класса высокого качества один раз. 5 на аккаунт и агатю на 5 на аккаунт. Подарки духа. До плановых технических работ 9 августа. В период проведения ивента каждый день 12 часов выдается подарки духа. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Но если верить графику ниже, подарок выдается в 9 и хранится до 12 часов. Потому что в 12 часов там выдается еще с прошлого ивента подарок. Я думаю будет в 9 часов. Выдаваемые подарки. Энергия. Энхасад 1000 единиц. Энергия духа 10 штук. Зелье развития 1 штучка. Также можете видеть график ивентов. А теперь кратко о обновлении. Добавили новую печать. Печать дуэль. Доб. Урон в пвп, точность пвп, шанс двойного урона, это уже подойдет не для пвп, увеличение урона от оружия, увеличение урона от умений, давай мы апнем, что у меня тут есть, 15 тысяч кристаллов, плюс 1%, уже круто, о, второй уровень, 50%, ну 4, всего 4, дальше 8. Одиннадцать. Тридцать. Переходим на третий уровень. Я сильно рано радуюсь просто. То, что оно сейчас будет колоссально просто расти. Просто сейчас 70 сто 140, Сто сорок Жесть ты, Вася, Виталя. Это улучшенный кристалл. Это не обычный кристалл а улучшенный а я уже такой нихера себе что это сломалось чешу блин понимаете не спал просто уже наверное недельку с этими ивентами всякими там то в танках эвенты то кент там позвал скам поиграть то еще что-то час в день сплю вообще голова не варит короче Записи победы, символ славы, ключи победы. Создается 30 штучек записи победы. Так дальше. Добавлена функция. Приоритет использования части умений с большой дальностью действия, чем обычные атаки. Двуручный меч, жестокая бойня, инжал, отрава, токсин, линевой шах. Максимальное число использований эликсиров изменилось с 10 на 15. Теперь цвет фона иконки книг умений соответствует ее рангу. Максимальное количество ячеек в сумке изменено с 320 до 340. Проплатить алмазами, да? Угу. Добавлена функция автоматической настройки звукобоя. Настройки? Да. Настройки, настройки, звук, расширенные настройки, автопереобразование, интересно потестить. Ладно, это все нововведения, что есть. С вами был Розе, всем до новых встреч.